Как театр, же, в действием в лицах, Где в развязке вся прелесть момента, Так и мне приключилось родиться на одной из границ континента, где циклоны грозясь настигали, Перелетные птичьи стаи, А паромы на третьем причале, Уходя гудок подавали. В строгом мире гармонии струн, словно в фокусе объектива, Солнце с дюжиной малых лун Поднималось с дна залива. И в оранжевой полосе опиралась лучами на сопки, По которым во всей красе разбегались к подножию тропки. Сколько песен Гомер воспел, прежде чем поведал о Трое! В телеверсии будущих дел я желал оставаться героем. В декорациях древних скал, нарисованных грифелем черных, Я в морские сражения вступал в рукопашный бортом к борту. И за добрую тысячу миль Отправлялся с живым интересом, Чтобы, встретив их штормы и штиль, По пути пройти Ахиллеса. Как театр, жив действием в лицах, Где в развязке вся прелесть момента, Так и мне довелось приключиться На одной из границ континента, Где мы теплом овевали, Сопки хмурые в бухте холодной И дождем потом иссякали, у истоков реки чистоводной, и у этих каменных скал, окаймленных кромкой моря, Я не то чтобы не страдал. Я еще и не ведал горя.